Чтобы не пропустить последние аэродропы и баунти, подписывайся на мой канал Деньги из воздуха в Телеграме и ВКонтакте. Также подписывайся на мой чат Деньги из воздуха, где мы помогаем друг другу развиваться в этой теме. Ссылочки в описании. Привет, друзья, с вами Алексей Воськовый. И сейчас мы перейдем с одного кошелька эфира на другой какие-нибудь сторонние токены. Здесь понадобится связка в виде Майзер валет и MetaMask. Метамаски у меня все авторизованы Мы заходим на miserwallet.com Я ссылку оставлю в описании Вам очень рекомендую проверять, чтобы там были символы Чтобы не было спецсимволов с точечками, с галочками и так далее Потому что это будет скорее всего тогда фишинговый сайт Если мое видео скопируют и ставят ссылку свою фишинговую Если вы там оставите свой приватный ключ То прощайте все средства, которые у вас там были В общем, вернемся к нашим операциям Нажимаем «Connect», ну вот нам нужен адрес получателя. Идем на адрес получателя, берем, куда мы отправляем. Обратно авторизуемся, потому что нам надо будет сейчас выводить отсюда. Вот, собственно, он выкинул нас так вот ниже. Теперь выбираем вот здесь вот валюту, которую мы хотим перевести и сумму. Мы сейчас перейдем сколько перевести. Давайте перейдем 500 право. Сейчас мы еще посмотрим, какой лимит газа сейчас ставить, чтобы все операция прошло хорошо. Видите, надо 20 гивей ставить. Лимит газа уже стоит какой-то здесь, наверное, оптимальный. Я не буду пока менять. Вот нам ну, спрашивают, вы уверены, что отправить вот сюда 500 рублей? Проверьте на всякий случай еще раз свой адрес, потому что вдруг него не ваш подставил, такой тоже может быть. И нажмите дай уверен, выполнить транзакцию. После чего Запускается Metamask и говорит, что суммарная комиссия сейчас будет. оптимальный GB, видимо, 36, а не 20. можно конечно, меньше. Там было. Но, в общем, сейчас я тогда не буду ничего переводить, так как комиссия большая. Не вижу смысла. Ну, как большая, относительно большая, сейчас еще не так большая. Потом вы нажимаете байзер и вам появится транзакция. Все, конец. На этом все. Пока.